Привет. меня зовут Юрий Худаченко, значительно похолодал, октябрь месяц, все люди залезли в теплые одежды. Да, я сам вышел тоже, наздевал на себя 10 одежды. Да, но не суть в этом. Я что хочу сказать, когда обычный человек работает на обычной работе, он в разных условиях работает, а я работаю в одних условиях, я работаю дома, через интернет, я зарабатываю деньги. И неплохие деньги. Я не мог раньше себе позволить то, что сейчас могу. И свобода. Я люблю свободу. Если вы любите свободу, под видео будет ссылка. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. Также будут мои контактные данные. В любое время, в любой час, в любую минуту. Всего доброго.